Почти? Вы там корсеты носили, что у на мышцы да? Да, было так. А потом кинообразные? Да. А потом, да, я Качаться начали, да? Да, я хотела... Качать? Качать? Качать? Качать, губную Вдох, выдох, тут, тут, тут, тут, нет, тут, нет, тут, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, Титул там, да, или в кушетках, не понял? Нет, нет. Опять уснул, да? Да. Вдох. Что случилось? Что Где? да в которых есть знал mm -hmm. это какая-то своя атмосфера в других такого нет но это для да? да. выдох, выдох. Вдох, выдох, вдох. Страшно, да? Страшно, все комбинировано, да? Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Вдох, удовольствие, вдох, вдох, вдох, удо, удовольствие, удовольствие, вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. В руки отдаю. Да. Вдох. Отдал руки, в Просто отдал, да? почему Чув okay. mm -hmm. не Его ровно сидите сидит. Стараемся. Как сидите, так сидите. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Ну там уже написано четвертый степень скрест. Ну, говори, да? Да, написано. Mm -hmm. uh -huh. Вы испугались, да? Конечно. Что то будете делать? Учить его? Ты тоже железки вставлять будешь, да? Нет. Вдох, выдох. Опять также одного, Да. И у нас от -то, ушей тоже одно. Понятно. Вы знаете, что вас уж пустят? Нет. Как вы себя чувствуете после правки? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну неплохо. Немножечко. И все-таки болит, но так все нормально. Mm -hmm. Ну это еще где-то дня три-четыре будет вот это сходить после мало